Всем привет! Я Сергей Полищук, профессиональный режиссер и основатель школы видеопроизводства Поло тв В этом бесплатном уроке я поделюсь с вами некоторыми секретами профессиональной видеосъемки. Сегодня я хочу вкратце рассказать о панорамах. Что такое панорамы и как правильно снимать панорамы. Потому что у нас, ну, у многих есть представление о том, что панорама это, это когда мы вводим камерой, да, ну, как бы... Не многие знают как правильно это снимать. На самом деле панорамы это не только вот, э, вот такое вот видение камеры. Это всего лишь один из видов панорам, который называется горизонтальная панорама. А существует еще и вертикальная панорама, и продольная панорама, и перефокус это тоже панорама. То есть любое движение как бы кадра это можно сказать панорама. А, как снимать горизонтальную панораму? Это первое, действительно, это самая распространенная панорама, и э, в двух словах, как правильно снимать горизонтальную панораму. Ну, Во-первых, нужно понимать, что э, когда мы снимаем, в каких случаях мы снимаем горизонтальную панораму. Горизонтальную панораму мы снимаем тогда, когда хотим, э, когда хотим показать, что у нас... Есть какое-то большое пространство, и оно все не входит в один кадр. То есть у нас широкий, очень широкий кадр, и он у нас не помещается в одном плане. Тогда мы используем панораму. Далее, когда мы хотим показать э, два объекта, которые находятся на каком-то расстоянии друг от друга. И неважно, они могут находиться на большом расстоянии друг от друга, они могут находиться на маленьком расстоянии друг от друга. И тогда мы панорамой показываем, что вот у нас один объект. А здесь у нас находится другой объект. Если мы, например, объекты находятся близко друг от друга, мы можем крупными планами показать, что вот это один объект, это второй. И сделать так называемую переброску. Это тоже будет горизонтальная панорама. Как же правильно снимать горизонтальную панораму? Панораму нужно снимать таким образом. Значит, Мы должны определить для себя два объекта. Стартовый объект и финишный объект. То есть даже снимая большое пространство, большую площадь, мы все равно должны вот провести такую репетицию. Мы должны для себя определить, с какого объекта, на какой объект мы будем переводить нашу панораму. И эти оба объекта должны достаточно, ну, хорошо выглядеть в нашем кадре. Мы выставляем наш план на одном объекте, потом проводим репетицию и смотрим, хорошо ли он, хорошо ли наш план заканчивается на финишном объекте. Если да, то снимаем. Выставили наш план. Нажали кнопку записи. 1, 2, 3. Статичный план сняли. Затем сделали плавный перевод на финишный объект. 1, 2, 3. И закончили таким вот образом панораму. И тут же мы сделали как бы дубль. Мы снимаем панораму в другую сторону. Мы снова выставляем на наш объект. Нажали кнопку записи. 1, 2, 3 перевелись на финишный объект 1 2 3 все и вот мы панораму сняли в одну сторону и в другую сторону э -э какая по движению должна быть динамика ну я вам скажу о том что лучше делать как можно динамичные планы потому что панорама если мы будем ее делать слишком медленно она будет э садить скажем так динамику видео сейчас очень быстрое, и э ролики должны быть быстрыми и динамичными поэтому старайтесь вот это вот движение, которое происходит между двумя нашими объектами, делать динамично. Потому что зрителю не нужно показывать, что находится между объектами. То есть нам не нужно медленно-медленно проводить панораму, чтобы показать, что между одним и вторым объектом там находится что-то еще. У нас есть два объекта и они главные. То, что между ними, скажем так, второстепенное. Оно пройдет фоном и зрителю будет достаточно для того, чтобы понять там, где события происходят, что это за место и он фоном увидит, какие там находятся объекты. Вот таким образом снимается горизонтальная панорама. Есть еще вертикальные панорамы, продольные панорамы, перефокус. Если вам это интересно. Приходите на наши курсы, которые регулярно э, проходят в Киеве. Если вам понравился этот урок и вы хотите получить полный объем знаний и практических навыков профессиональной видеосъемки, то запишитесь на ближайший пятидневный курс. Для этого перейдите по ссылке в описании на сайт с программой курса и заполните регистрационную форму.